Доброго здравия, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Шанихин. И вот сегодня узнал, что создается народная энергетическая компания. Решили создать народную энергетическую компанию, чтобы не зависеть от ЖКХ всяких и так далее, которые поднимают цены высокие. И к тому же деньги уходят олигархам в карман или даже за границу. Вот группа ВКонтакте. И вот контакты, по которым обращаться по вопросам. Денис Залевский и Сергей Анатольевич. Значит, смотрим, как, созд... как вступить в народную энергетическую компанию. Нажимаем информация. Здесь предварительное экономическое обоснование, то есть как дивиденды. Получаются комментарии. Так, и сейчас смотрим, как стать соучредителем. Так, нужно перевести от 10 мегаватт контрактов на единый учредительный кошелек. Вот его копируем. Так, на 307 заканчивается. Нажимаем «Отправить». Я решил поддержать народную энергетическую компанию на тысячу мегаватт контрактов. И в комментарии пишу «1000 мегаватт контрактов от Виталия Александровича». Шанихина. Так, проверяем. На 307 заканчивается 1000 мегаватт контрактов. Так, здесь 21 пароль. И 1000 мегаватт контрактов от Виталия Александровича Шанихина. Нажимаю перевести. Угу. НЕК. Все отлично. Мегаватт. Контракт. Счет. Нажимаю подтвердить. Транзакция успешно отправлена. Отлично. Следующий шаг. Заполнить анкету. Надо. Так. Подать заявку в закрытую группу. Угу. Нажимаем заполнить анкету. Фамилия, имя, отчество. Так, имя, отчество, фамилия. Угу. Виталий Александрович Шанихин. Страничка ВКонтакте. Вот страничка ВКонтакте, Skype, мобильный телефон. Так, прошу принять мегаватт контракты на хранение в единый учредительный кошелек. Как мой добровольный вклад в уставной фонд Народной энергетической компании. Прошу меня вз... включить в реестр соучредителей Народной энергетической компании. Все имя, отчество, фамилия. Виталий Александрович Шанихил. Страничка ВКонтакте. Моя Skype. Мой мобильный телефон. 7 9 2 7 7 7 4 5 3 7 2 mail электронную почту можно взять вот здесь скопировалось нет нет Угу. Так, ваш кошелек Мегаватт-контракт. Чтобы скопировать кошелек, надо нажать один раз левой клавишей на кошелек. То есть не вводить, не тащить, а просто нажать левой клавишей один раз. Пишет скопировано. Отлично. Сюда нажимаем. И нажимаем вставить. Так, значит, кошелек Мегаватт-контракт. Ваш кошелек Мегаватт-контракт. Так, мой. И кошелек, с которого переведены... Ваши мегаватт-контракты, угу. ну, на тот случай, если не один кошелек, либо кто-то за кого-то оплатил, то пишем тот кошелек, с которого переведены. Я переводил со своего кошелька, поэтому пишу свой кошелек. Обязательно наличие в комментариях к переводу вашего фамилия, имени, отчества. Это написано. Количество переведенных мегаватт-контрактов. Тысяча мегаватт-контрактов. Дата перевода мегаватт-контрактов. Сегодня у нас 11 мая 2018 года. 11 мая 2018 года. Все, нажимаем «Отправить». Так, анкета для включения в реестр соучредителей Народной энергетической компании. Ответ записан. И смотрим. Мегаватт контракты ушли. Так, пока еще нет. Обновляем. Ну, во всяком случае, перевод был сделан, поэтому логично, что они ушли. Вот моя страница ВКонтакте пока откроется. Вот здесь вот в закрепленной записи есть вся информация, касающаяся источника энергии бесконечного источника энергии. Что такое мегаватт-контракт? Очередная разработка воплощается в жизнь на благо народа. То есть это еще должно было быть 50 лет назад, если бы это не срубали на корню. Таких разработок очень много. И вот пришло время воплощаться им в жизнь. И вот в частности разработка бесконечного источника энергии для эко-поселения это вообще блеск и радость потому что там не годятся ни дизельные генераторы, ни какая техника, которая загрязняет природу а бестопливный источник энергии там в самый раз работающий генератор мощностью 3 киловатта крутит электродвигатель, который потребляет всего 60 Вт. То есть электродвигатель потребляет 60 Вт мощности и крутит генератор, который выдает 3000 Вт мощности. Соответственно, КПД, сами видите, какой. Напишите в личку мне и получите 1 мегаватт контракт. Стоимостью 3000 рублей безоплатно. Дарим всем, кто еще не получал и не покупал мегаватт контракта. Дарим в подарок. Запишите видеоотзыв о компании Источник Энергии и получите 5 мегаватт контракта стоимостью 15500 рублей. Поделись этой записью, а затем нажми закрепить и получи Через месяц 10 мегаватт контрактов общей стоимостью 31 тысячу рублей. Поделиться нужно именно этой записью. И не убирать ее месяц. Именно этой записью это значит перевести курсор вниз. Нажать поделиться. Вот здесь вот. Прямо под этой записью. Здесь будет первый вариант выбираем он стоит по умолчанию друзья и подписчики нажимаем здесь можем комментарий какой то написать свой как вы относитесь к компании какую там пользу она приносит ваши ощущения нажимаем поделиться у вас она появляется на странице затем уже заходим на свою страницу наводим курсор и нажимаем закрепить. У меня закреплена, поэтому у меня здесь написано открепить. Вы нажимаете закрепить, и она у вас будет вот так же закреплена. И через месяц вы получаете 10 мегаватт контрактов. Если она в течение месяца будет хоть раз откреплена, то, соответственно, вам нужно будет закрепить и с момента последнего закрепления через месяц вы получаете 10 мегаватт контрактов. Вот теперь смотрим, уже прошла транзакция. Так, вниз. Так, еще не прошла. Зачем нужны мегаватт контракты в сентябре в октябре можно будет приобрести генераторы у компании генераторы бесконечного источника энергии но приобрести их можно будет только за акции мегаватт контракт то есть не за билеты банка россии рубли не за доллары не за евро не за криптовалюту его будет приобрести нельзя, а только за акции Мегаватт-контракт. В сентябре акции Мегаватт-контракт будут стоить 3100 рублей. График роста акций Мегаватт-контракт. Стоимость Мегаватт-контракта в рублях. Сейчас у нас первая половина мая, то есть в данный момент времени... Еще мегаватт-контракты стоят 120 рублей. После 15 числа уже будет цена вот такая, 170 рублей. То есть иными словами, вы пожелаете приобрести генератор, когда он будет в продаже в сентябре, в октябре. Вам нужно будет сначала купить акции мегаватт-контракт, а потом на них уже приобрести генератор. Акции мегаватт-контракт с 1 сентября стоят 3100 рублей. Не, иными словами, так или иначе, чтобы купить генератор или другую технику у компании «Источник энергии», другую технику, например, машины на, на этих генераторах, которые не будут требовать ни заправки, ни зарядки, ни выхлопов не будут давать. То есть все равно сначала нужно будет купить акции «Мегаватт-контракт», а потом уже на них покупать все, что пожелаете у компании. Так, сейчас вы их можете купить за 120 рублей, и они же будут стоить в сентябре 3100 рублей. То есть, если вы купите акции сейчас, то вы на них в сентябре, в октябре, или там когда будет в продаже, все будет готово и выставлено на продажу. Вы сможете купить больше всего, то что пожелаете, больше, чем если вы в сентябре приобретете на эту же сумму. Вот по этой цене, по 3100. Поэтому вот самое время сейчас набирать себе, покупать акции Мегаватт-контракт, получать их в подарок за репост через месяц. Но, естественно, 10 акций вам не хватит, чтобы приобрести даже генератор. Поэтому вот до 15 мая вы можете приобрести себе акции Мегаватт-контракт по 120 рублей. Значит, пока транзакция не прошла, но пройдет. <coughs> Родовое поместье, национальная идея России. Да, действительно это так. Потому что, когда начинаете жить на земле, приходят такие мысли, такие идеи, о которых даже... Не знаете, как начать думать, чтобы додуматься да, вот таких мыслей, живя в каменных стенах. Это слова тех, кто живет на природе, в экопоселениях. В этой закрепленной записи есть все сведения по мегаватт-контрактам. Вот в сентябре... Компания готова выкупить у акционеров любое количество мегаватт-контрактов по цене 3100 рублей. То есть пожелаете получить, обналичить иными словами, свои акции мегаватт-контрактов? Пожалуйста, акции мегаватт контракт Все. Можете посмотреть, сколько мегаватт-контрактов продается каждую минуту по ссылке. Вот по этой ссылке. Техническое устройство генераторов. Пожалуйста, ссылка. Подписывайтесь на канал, будьте в курсе всех событий. Вот здесь вот плейлист, на котором вся видеоинформация по генераторам. Зачем они нужны? О компании вот это очень интересное видео сколько угля уходит в сутки на теплоэлектростанцию сейчас я его поближе положу Вот сюда, например, даже здесь далеко. Вот рядом с готовым генератором. 15 составов, по 25 вагонов каждый в сутки уходит. Вот так идет загрузка угля. Вот эти вот. Вот эти коробочки, это как вы думаете, чего? Вот это вот. Это, ребята, вагоны. Полные вагоны угля. И вот механизм сразу четыре вагона переворачивает. Четыре вагона угля в топку. Вот они. Все четыре. В два ряда. И такой процесс непрерывно происходит. И будет это продолжаться, пока не станем просыпаться. А просыпаться я имею в виду внедрять. Чистые источники электроэнергии. Представляете, какое загрязнение природы происходит? Сколько пустот образуется в земле после добычи такого количества угля и других ископаемых? Каждый день. Отсюда появляются землетрясения, которые тоже можете посмотреть в этой же закрепленной записи. По всей планете Земля происходит. Стоимость электричества в странах. Так что у нас еще не самое дорогое электричество. 3 рубля 10, 10 копеек за 1 киловатт в час. Но акции на 1 мегаватт, соответственно, они стоят 3100 рублей. То есть не дороже, чем... За ЖКХ мы платим за электричество в ЖКХ. Я являюсь представителем компании «Источник энергии». И я могу помочь приобрести вам акции «Мегаватт-контракт». Мой телефон, мой скайп и моя сеть ВКонтакте. Вот она. Вот она. К оплате принимается народная криптовалюта «Призм». Ну, то есть в последнее время уже создается народная энергетическая компания, народные кооперативы разные, народная криптовалюта призм, которая позволит людям выйти из финансового рабства, из-под из контроля банковской системы. Адрес кошелька для, для переводов в призмах за акции Мегаватт контракт. Реквизиты для перевода в билетах Банка России в рублях за акции Мегаватт Контракт. У кого нет Призмы, кто еще никогда не покупал и не получал в подарок, дарим один Призм в подарок. У кого нет акции Мегаватт Контракт, кто их никогда не покупал и не получал, дарим одну акцию Мегаватт Контракт в подарок. Для того, чтобы получить, надо зарегистрировать кошелек Мегаватт Контракт. Вот ссылка для регистрации кошелька. Вот инструкция, как зарегистрировать Видеоинструкция. То же самое, у кого нет призм, адрес, кошелька, адрес значит, сайта, где зарегистрировать кошелек. И видеоинструкция, как зарегистрировать кошелек. Делимся этой записью. Закрепляем ее, получаем 10 мегаватт контрактов в подарок. Так, нажимаем обновить. Что там у нас? Пока не ушли. Что еще не рассказал? Значит, что-то еще интересное не рассказал. Заходим на сайт компании Источник Энергии. Основные показатели для 2016 года. То есть выработка электроэнергии практически равна потреблению электроэнергии. То есть еще немного, и вот, это, и вот этот показатель будет, сравняется вот с этим. А это, соответственно, нулевой запас электроэнергии. То есть даже если какая-нибудь ценная разработка, придет время ее воплотить в жизнь, то не хватит просто электроэнергии на это. Отсутствуют мощности для развития. Вот что говорят об, аль об альтернативных источниках энергии олигархи, разные банкиры. Можете тоже на сайте компании в разделе ICO вот здесь найти. Мегаватт-контракт – это, иными словами, контракт на электроэнергию объемом 1 мегаватт в час. Это Александр Сергеевич Кугушов, разработчик, конструктор, инженер ученый, который вот изобрел этот бестопливный генератор, то есть генератор бесконечной энергии. Рост курса ограничен стоимостью электроэнергии, это как раз вот о том, о чем я говорил, 3100 рублей 1 мегаватт в час. В России за электричество ЖКХ разные берут 3 рубля 10 копеек в среднем в какой-то регионе, каком-то больше, в каком-то меньше, в среднем 3 рубля 10 копеек за 1 Киловатт в час, соответственно, мегаватт в час будет 3100 рублей стоить. Куда можно использовать мегаватт контракты Обменивать на электроэнергию от компании Source Energy, источник энергии и ее партнеров. Обменивать на электростанции от компании Source Energy. Ну то есть на генераторы бестопливные. Если большой мощности, то их можно смело назвать электростанциями то есть покупать на них генераторы. Менять на время пользования продукции от компании, то есть брать в аренду генераторы, либо, либо за электроэнергию платить токенами Мегаватт-контракт. Передавать можно по наследству, также и в народную энергетическую компанию их можно вкладывать. И менять можно на 3100 рублей у компании в сентябре. Вот стоимость в разных странах 1 мегаватт контракта, 1 мегаватт в час электроэнергии. В Германии 19 тысяч рублей 1 мегаватт стоит, на Соломоновых островах 95 тысяч рублей. Вот на сайте график роста мегаватт-контрактов, -контракт, которые я показывал на своей странице. Сейчас первая половина мая, 11 мая, поэтому вот за 120 рублей еще их можно набрать себе. И когда они будут стоить 3100 рублей, то есть это более чем в 20 раз можете увеличить свой капитал. Количество акций, токенов, мегаватт-контракт ограничено. В марте выпущено 40 миллионов, в апреле 40 миллионов, в мае в июне по 50 миллионов, в июле в августе по 100 миллионов. Перевести можно любое количество мегаватт-контрактов даже в дробные доли. Киловатт, дековатт. Киловатт это 1000 ватт, декаватт это десятков ватт. Первые 300 тысяч электростанций, генераторов будут выпущены только для держателей токенов мегаватт контракт Приобрести мегаватт-контракты можно у представителей. А, ну вот как раз здесь отличная картинка. Это планы на несколько лет вперед. Независимые источники энергии можно внедли, внедрить и в самолеты, и в подводные лодки, и в корабли, и в поезда, и в транспорт в другие транспортные средства наземные. И в рабочую технику, и в грузовую, и в легковую технику, в электростанции убрать атомные реакторы, убрать угольные топки и поставить просто генератор, который будет крутиться одним двигателем, который будет запитываться от этого же генератора. Во все, на производство можно поставить в жилые дома, в банки, лучше в народные банки. Вот здесь наводим курсора компании, нажимаем. Наводим курсоры компании, нажимаем контакты. Здесь электронная почта отдела развития, производственного отдела, отдела разработки, контакты директора по развитию в России Александра Боброва руководители отдела продаж, контакты Владимира, контакты Дениса Залевского, Здесь можно почитать об авторе Александре Сергеевиче Кугушова Кугушове. Здесь список патентов. В данный момент вот они в Украине. Пройдет месяц-два, они будут и в России. Сейчас мы зайдем в блокчейн. Копируем мой адрес кошелька Мегаватт-контракт. Так, вроде нажал кнопку. Все, пишет, скопируем. Заходим. Так. Заходим в, в эфир Скан. Проверить переводы акций Мегаватт-контрактов. Вводим сюда адрес. Нажимаем Перейти. Нажимаем переводы токенов. Пока нет. Но в любом случае будет. Можно в любой момент зайти на этот сайт. Он, кстати, тоже есть в закрепленной записи. Называется «Сколько мегаватт контрактов?» Так. Ну, в общем, тоже здесь есть. Сколько мегаватт контрактов придается каждую минуту. сколько осталось в наличии В общем, добавляйтесь в друзья, делитесь записями, закрепляйте у себя на странице, получайте в подарок акции Мегаватт-контракт, записывайте видео о компании, записывайте отзывы, получайте еще 5 Мегаватт-контрактов. Если вы вообще еще не получали, не покупали акции Мегаватт-контракт, то вы можете один получить в подарок от меня прямо сейчас. Добавляйтесь в Skype, звоните на телефон, всегда отвечу на вопросы. Благодарю всех за внимание. Сейчас еще один раз проверим. Ну, в любом случае, если транзакция отправлена, то она рано или поздно на блокчейне отобразится, здесь тоже отобразится. Поэтому... Видимо, загрузка большая, значит, все вступают в народную энергетическую компанию, либо массово покупают мегаватт-контракты. Переводят. Благодарю всех за внимание, всего доброго, всех благ и счастливой жизни.